Доброе утро. Доброе утро. Ну, возвращаемся к той самой теме, о которой мы сегодня говорим, о Саге по-новому. И лучше всего это, конечно, обсудить с человеком, который об этом знает практически все да, практически точно все и даже наперед Егор Фролов координатор Центрального Совета Федерации Автовладельцев России по Краснодарскому краю еще раз доброе доброе утро доброе давайте утро. основные изменения которые в 2017 по порядку начнем ну, у нас есть время в первую очередь то что у нас уже вступило в законопроект это электронное оформление но здесь как раз возникают вопросы с точки зрения самого оформления ну и второй вопрос это обязательное направление страховой компании вас в автосервис но ну, если начать с первого а, вопроса то что вы сейчас оформляетесь электронной вот как раз а, за эфиром я слышал о том что были случаи когда а, кто-то вводил свои данные, у него страховое полис считалось 6 тысяч, ну да, пришел вот в страховую появилось. компанию, да, у него посчиталось 3 тысячи. На самом деле, да, действительно, автовладелец не ввел свои данные именно как самого себя, потому что считается коэффициент безаварийной езды, и таким образом скидка там составила 50%. То есть, если человек ездит безаварийно, скидка достигает до 50%. А в течение какого периода? Год? В течение, по-моему, трех лет. Три года. Да, то есть, ну, он увеличивается. То есть 50% процентов это максимальная скидка, Но при этом при всем КБН может потеряться, если вы не страховались в течение года. То есть если даже у вас не было автомобиля, ну желательно вписаться в какую-нибудь, да, в чью-то страховку и будет уже считаться, что вы ездили без аварийно. восстановить КБН тоже можно, но это уже долгая процедура через РСА. То есть теоретически я с какого, ну то есть я могу ребенка вписывать в свою страховку только с момента, когда он получил права, да, и до того момента, пока он не и когда я куплю Пока у автомобиль, не будет, автомобиль, да. заработать на свой автомобиль у него уже будет свою уже свой КБ. Ну, То есть ты. это более такое ну, послабление. Но это ну. хорошо для пользователей, в принципе, но это не очень хорошо для страховых. Это тоже нечестно по отношению к ним, в принципе, отчасти. А, ведь человек не из... имеет право опыта управления автомобилем. С точки зрения вот э, такой логики, да. А, то есть мы всегда говорим, а, нас обманули, но сами мы обмануть всегда рады кого-то другого. Это не обманули но... Мне кажется, здесь по-честному. Но... Нужно... Если, если говорить по-честному, то страховые компании, как раз вы тоже говорили о том, что вот полисы не продавали, не... Да, ну, якобы помню. сейчас вот У -у -у. то, что сделано электронно, стало лучше. А, на самом деле полисы не продавали по причине того, что страховые компании, грубо говоря, по сговору специально не продавали эти полисы, чтобы воздействовать на Центробанк для того, чтобы увеличивать, увеличить свои тарифы. И те величинные тарифы. Мы заранее уже предупреждали, что автовладельцу будет выгодно просто не покупать этот полис, не есть, подделывать, да. не не не по, по, угу. попадать под статью подделка документов, как вы тоже говорили, в фотошопе. Угу. Проще его не, не купить, да, и как угу. сотрудник ГИБДЗ сказал, что штраф от 500 до 800 рублей. Ну угу. э, это... и минус 50 сколько то процентов, если ты в определенный слог. Это... Да. То вы есть... знаете, вот сотрудники ДПС, кстати, к этому очень лояльно относятся. У меня товарищ ездил без полиса. И он говорит ребят вот я купил машину вот вот вот мне надо заплатить 11 тысяч вот за это ведро да. и а штраф 800 рублей а штраф 8, да? я говорит ну я просто я вот собираюсь я не буду ее страховать он, говорит, мы вас прекрасно понимаем и есть люди которые относятся по-человечески ну как бы mm -hmm. дальше ваша ответственность там резались да. вы сами вот мы не будем оштрафовать, потому что это, в принципе, понятно. За мотоцикл у меня такая же история была, потому что на мотоцикл тоже не страховали. Там вообще фиг застрахуешься мотоцикл, да. потому что им это невыгодно. И сотрудники ТПС тоже понимают, что относились, говорят, мы знаем эту проблему, да, езжайте, но аккуратно. Ну, вот, так, ну, вот переходим как дальше. Как раз, да, и ситуация с точки зрения электронного оформления, на самом деле, вот в прошлом году, когда это было запущено в тестовом режиме, можно Я было, пытался, и... у меня не получилось. Вот, в этом весе да. и секрет о том, что когда, если ваш авто Автомобиль не выгоден для страховой компании, он э, либо не попадает под выгодность страхования, э, либо у вас очень э, простенький, дешевенький автомобиль. Есть, вам будет информацию выдавать сайт, извините, у нас реконструкция. Ну, либо зависла система, обратитесь э, непосредственно в офис и так далее. Mm. А из опыта дорогих автомобилей оформляется очень быстро выгодно дорогой и мощный автомобиль э, застраховать по причине того, что он мощный да, и, возможно, он будет часто попадать в ДТП э, с маленькими какими-то повреждениями, но при этом при всем он первоначально заплатит очень большую сумму. Mm -hmm. вот, э, и как сейчас это будет работать, скорее всего, ровно так же по причине даже вот Госуслуг, госуслуги, ну, которые не работают, э, да, не, не своевременно проводят какие-то операции. Э, что тут уже говорить про частные организации? Вот. Ну и вторая. И вот, простите, тогда ага. вопрос мне один. А, вот это вот получение полиса, это для каждой страховой организации будет своя форма, свой сайт? Да. Не будет кода? каждый. Просто на, на сайт э, страховой организации ты заходишь? любой из них, на их сайте страхуют, вы свой свой интерфейс и там подобное. Да. Нет да, какой да, ну, системы, да. где ты выбираешь страховую и поведенную. Но да, нам... все-таки для того, чтобы не было у нас как дублирующих сайтов угу. мошенников, лучше, да, как сотрудник ГИБДД уже вам говорил, о том, что лучше проходить через сайт РСА, заходите на сайт РСА, выбираете угу. страховую Ссылка, компанию, нажимаете ссылку, угу. и оттуда угу. уже переходите непосредственно на официальный главный сайт, а не, не сайт дублер. Причем сайты дублера были и у Сбербанков, и остальных банков. Угу. Вот угу. Поэтому для того, чтобы эту махинацию лучше вот проходить такую лучше а, вот то и то что еще вступило электронный полюс и нужно предоставлять машину страховщику на осмотр вот нам написали а, наши зрители это а, страховщику это когда у вас каска вы оцениваете ущерб непосредственно через страховщика а, а сага это не касается а, а сага вы проходите можете проходить независимую экспертизу можете проходить по направлению страховой компании да как не было, не раньше. было раньше но Сейчас как раз уже внесен законопроект в Госдуму. Скорее всего, он будет принят практически без каких-либо изменений. Буквально вчера... Комитете... Ключающая информация для Александра. Yeah. Буквально вчера, на ком... Ой, извиняюсь, уже позавчера на комитете uh -huh. в Госдуме обсуждался вопрос о том, что здесь происходит монополизация именно страховых компаний, они рассматривают свои интересы. Независимо от того, что говорят, что из-за того, что вот при нововведении вам в любом случае надо будет ехать в автосервис, вам не выдадут деньги на руки при наступлении страхового случая, вы поедете в ту компанию, которую порекомендует страхов... именно страховая компания. Вот момент, который меня очень сильно беспокоит, я примерно с таким сталкивался, но показка, и, слава богу, обошлось. А, меня, например, автомобиль. Новый, два uh -huh. года ему, там соответственно, он еще гарантийный, в гарантийном обслуживании. И, соответственно, я заинтересован в том, чтобы обслуживать автомобиль официального дилера. Да. И вот как с этим быть? Вот э, здесь тоже в законопроекте сказано о том, что э, до двух лет вы можете пройти именно у, официального, у дилера. официального дилера. А если у вас автомобиль застрахован, в смысле, больше. имеет гарантию больше, то есть у вашего автомобиля три года застрахован на пять лет, естественно, вас могут направить в любой другой Какой автосервис. Так, таким, да, таким образом, у вас теряется гарантия, угу. и естественно, бред. Вот это бред, вы будете сейчас. ремонтироваться в автосервисе. Самый главный бред, который вы не знаете, в законопроекте не сказано, а оригинальными вас запчастями должны ремонтировать, а новыми ли запчастями вас должны ремонтировать Представьте, вашему автомобилю три года uh -huh. Вы попадаете в ДТП, у вас разбиваются фары и бампер Вас направляют в гараж, так uh -huh. сказать Ставят вам не оригинальный бушный, восстановленный бампер, китайские фары И вы выезжаете, и вы не имеете права предъявить что-то потому что в законопроекте не сказано. Это да, такая система сейчас? Это вот сейчас и будет, да. Сейчас. А как рассмотрим... это можно бойкотировать, я не знаю. Да, вот на простые это... автовладельцы могут как-то повлиять на Вот это как это. раз введение а, того, чтобы а, в любом случае автомобиль попадал в автосервис а без выплат mm -hmm. денег причем это только для физических лиц юридические лица смогут получать деньги mm -hmm. это как раз якобы борьба с автоюризмом ну вы помните мошеннические действия да, когда подъезжает автоюрист говорит я могу выкупить твой долг на самом mm -hmm. деле он восстанавливает еще утерянную выгоду ну вот, что-то это раз... не особо многим людям мне кажется знакома вот эта схема, это не знакомо но в основном это в Москве так, такие mm -hmm. ситуации происходили, когда приезжают, покупают ваше ДТП, а на самом деле получают еще больше денег. Mm -hmm. Ведь в законопроекте тоже не сказано об утерянной э, торговой стоимости вашего автомобиля. К примеру, вот, опять же, если ваш новый автомобиль, он э, был не бит, не крашен, он да, был не бит, крашен да. и у него потерялась товарная стоимость. Таким образом, можно выходить суды, суды да, и как-то выбивать деньги со страховой компании. В законопроекте это тоже не сказано, но, к сожалению, ну, здесь очень много лазеек с точки зрения страховых компаний. Страховые компании зачастую пытаются отойти от этого. Здесь опять появляется и автоюризм, да, так называемый, с которым вроде бы как хотели бороться. В законопроекте не сказано, какими новыми или бушными запчастями вас должны ремонтировать. У -у -у. Причем, представьте, если это связано с жизнебистрированием. А как оценить вообще просто качество ремонта? Вот. Вот, то есть вам отдали машину плохо сделанную, плохо покрашенную. Что вы можете сделать? Вот. Здесь, Ничего? здесь опять же Опять идти в суды, опять обращаться К, к mm -hmm. юристам А представьте, какая может быть Случится заваруха Вас первоначально оценили Ущерб до 400 тысяч Отправляют в автосервис В автосервисе Начинают ремонтировать, выявляются еще какие-то Скрытые повреждения, скрытые повреждения mm -hmm. да. Они превышают эту стоимость Автосервис Не вправе отказаться, раз он уже взял ваш автомобильный ремонт он может не доремонтировать да поставить его uh, у себя в автосервисе, якобы, угу. ну вот мы сейчас разбираемся с страховой компанией. То есть теперь будет подключаться еще и автосервис. К и все повисло, короче. Начинает повисать. И да. вот как раз э, Центробанк э, буквально вникся в наше предложение, причем мы э, еще в начале года отправили э, наше возмущение в, Государ... в Государственную Думу и президенту Российской Федерации о том, что все-таки здесь просматривается монополизация угу. да, страховых компаний. Хоть и страховые компании плачется а вот нам сейчас будет невыгодно. Мы будем оплачивать выгодно ремонт. не работайте мне а кажется вы... эта схема на рынке э, ну в экономике так и работает невыгодно не, не отрубиться да, давайте вот, друзья, к сожалению. вот, вот ровно да это я и говорил росгустраху который у нас возмущался в красноярске mm -hmm. нам это не выгодно я говорю ну, так не работайте работайте действительно а, допустим давай, давайте вернемся да. секунду а после этого вернемся и будем еще обсуждать грех гнев через несколько минут У нас совсем немного времени остается, к сожалению, так много но вопросов На важнейшую тему, просто, мне кажется, для всех автомобилистов настроение, конечно, нам сегодня с утра подпортили, но будем надеяться, что, может быть, все эти правила не вступят. Давайте еще поговорим вот о мощности автомобиля при страховании. Какие еще нововведения могут быть? А, как раз хотели убрать а, мощность автомобиля, но якобы посчитали, что по мощности автомобиля автомобиль стоит дороже. Естественно, а, уравновесить такое да, равноправие, uh -huh. чем а, дороже автомобиль, тем больше дороже страховый. Также на сегодняшний момент хотели внести, ну и скорее всего внесут изменения. Чем больше нарушает правил водитель правил дорожного движения, тем дороже у него будет Чем да, это положительное. Это, да, это да, это положительные изменения. И нами поддержится. Да, действительно, если водитель подвержен больше опасности, чем он больше если он создает врачом, конечно, аварийную он ситуацию. Да. Что тут сделаешь? Да. И вообще он должен не выезжать на дороге. Уже. Да, и первое возмущение, как раз когда шла реформа как раз ОСАГО, когда подразумевалась стоимость, увеличение стоимости ОСАГО практически вдвое, угу. мы как раз и возмущались, что мы, как водители, которые соблюдают правила дорожного движения, почему должны платить Просто деньги так, да, так, да, да, за каких-то агрессивных, он, он платит ровно столько же, да, а из-за него страдают водители остальные. Угу. И тогда вот как раз был придуман коэффициент, угу. чем больше нарушаешь, тем естественно, и больше платят. То есть будет какая-то единая база нарушителей и автостраховщиков? Будет взаимосвязь между с количеством нарушений ДТП с, с базой ГИБДД, ну, mm -hmm. естественно, через базу РСА, потому что ну, эту, эту базу невозможно доступным образом предоставить mm -hmm. абсолютно всем. Вот. И с точки зрения еще повышения стоимости ОСАГО, все думают, вот прошла реформа и все успокоились. На самом деле, законопроектом продумано, что раз в год страховщики могут повышать стоимость а кто контролирует вот эти вот пожелания центробанк угу. то есть все формирование стоимости контролирует центробамма в центробанке мы как видим тоже какие-то существуют заинтересованности хоть мы и видим на сегодняшний момент вроде как центробанк пошел на сторону на нашу но центробанк не хочет соглашаться вот как раз с выплатами и вот как раз я и говорил о том что на сегодняшний момент в преступлении рассмотрение этого закона и вступление его в силу в любом случае так направлять в автосервис, а вот юридическим лицам можно... Мне получается, деньги. мне как автовладельцу, мне выгодно, чтобы в меня врезались люди без полиса. Без а по, а потому да, без... ну если выгодно. у них есть какое-то имущество, ты да. сможешь его через суд забрать. Ну, потому да, если да, нет имущества, ты да. ничего не, не заберешь. заберешь. нужно на чем-то ездить, дополниться, как вы... минимум. Ну, я объект но все равно, все равно мне лучше. Я, я не знаю, я не хочу, чтобы автомобиль чинили какие-то непонятные люди, какие то понятными не не детали. Абсолютно да. хочу Я Вот это мне не надо. Поэтому мне выгодно, чтобы в меня врезался человек, у которого нет полиса ОСАКА. Я хочу, чтобы но... не чинили китайцы на второй Брянской, вот сервисы китайцы. Я у них был классно починили. Между прочим, реально и дешево, потому что оба обратно. Но ну, их много и с этим названием, это не скрытая реклама Нет. Все китайские автосервисы называются Три китайца обычно, так что это не скрытая реклама А вот я обращался Ну, как бы обычно не обращаюсь Но знаете, знаю работу многих сервисов И это, конечно, удручает, печалит И что потом с этой машины Некачественно сделано, и вы будете делать а дальше, мне нравится и обслуживаться официального дилера Не, ну вам все понятно все. Огромное спасибо, Егор Фролов, координатор Центрального совета Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Скажите, как люди могут с вами связаться И, может быть, как-то могут внести свою леп в противостоянии вот ну, вашему. У нас есть официальный сайт 24 ру Можно mm -hmm. просто в любой соцсети набрать фар mm -hmm. Красноярск. Вы в любом случае попадете в нашу группу. А, ну естественно, и меня, как Егор Фролов, просто найти в социальных сетях, либо набрать на мой номер телефона. Mm -hmm. В социальных сетях все данные есть, мой личный да. номер телефона. Поэтому можно связываться. Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно. К сожалению, нам нужно двигаться дальше. С удовольствием продолжим. продолжили писать. Спасибо.